Привет от команды Surferner! В этом видео мы расскажем о сервисе «Переходы на сайт» и как с его помощью вы можете получать клиентов или продвигать свои сайты. Напомним, что такое Surferner. Surferner – это большое количество реальных людей, которые находятся за своими компьютерами и готовы перейти на ваш сайт прямо сейчас. Это люди, которые уверенно владеют компьютером, интересуются заработком в интернете, пользуются электронными кошельками, регулярно делают покупки в интернет-магазинах и активно участвуют в партнерских программах. Согласно данным Яндекс Метрика, 94% пользователей за лето 2019 года в Surferner это мужчины и женщины от 25 лет, преимущественно пользующихся сайтом Surferner с настольных компьютеров. А теперь расскажем об основных возможностях сервиса перехода на сайт. Привлечение новых клиентов. В первую очередь, перейдя на сайт, пользователь получит более подробную информацию о том продукте или услуге, которую вы рекламируете. У него будет время ознакомиться с теми услугами, товарами или сервисами, которые представлены на вашем сайте. По сути, вы покупаете внимание клиента к вашему сайту за очень небольшую сумму. Находясь на вашем сайте, клиент может купить, подписаться, зарегистрироваться, позвонить или совершить любое другое нужное вам действие. Увеличивайте посещаемость вашего сайта. Другой вариант использования переходов – увеличение активности на вашем сайте и увеличение его посещаемости. Такие посещения учитываются внутренними метриками, установленными на сайте. Тем самым повышается индекс качества сайта, который учитывает размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей. Для более естественного распределения посещений вы можете создать несколько заданий различной длительности. Время посещения дополнительно увеличивается за счет того, что пользователю нужно ввести капчу. Они с разной скоростью вводят капчу, поэтому достигается эффект естественного посещения. Особенность посещения сайта пользователями Surferner в том, что они делают это с удовольствием. Ведь за посещение сайта они получают деньги – Зритель еще до посещения уже лоялен к вашему сайту и готов его посетить. Как это работает? Вы заказываете любое количество посещений сайта. Пользователи браузерного расширения Surferner мгновенно получают пуш-уведомления о новом доступном посещении сайта. Они переходят по ссылке сразу на ваш сайт и таймер запускается автоматически. Вы сами устанавливаете длительность посещения и таймер показывает, сколько времени осталось до его завершения. После истечения таймера пользователю нужно разгадать капчу. Это отличная защита от накрутки ботами, так как капча является нашей собственной разработкой. Мы сами используем сурфернер для продвижения наших бизнесов, поэтому нам нужны только реальные пользователи. После ввода капча пользователь получает вознаграждение, и если его заинтересовал ваш сайт, он может продолжить находиться на нем, изучая информацию и далее совершить нужное вам действие. Дополнительно есть защита от ухода пользователя с вкладки и скрытые алгоритмы защиты, о которых мы не говорим по понятным причинам. Таким образом, заказывая посещение вашего сайта в Surferner, вы получаете гарантированные посещения, потенциальные продажи, продвижение вашего сайта в выдаче поисковых систем. А сейчас мы покажем, как легко добавить задание и запустить посещение вашего сайта. Сначала покажем быстро, чтобы вы увидели, насколько это легко, и потом разберем все настройки и нюансы. Создаем задание, настраиваем, сохраняем, пополняем бюджет задания, запускаем в работу и наблюдаем за тем, как пользователи переходят на ваш сайт. Как видите, все довольно просто. А теперь разберем все тонкости настроек. Открываем раздел добавить рекламу и выбираем тип перехода на сайт. Прокручиваем страницу вниз. Для начала нужно отметить, относится ли ваша реклама категории 18+. Узнать об этом вы можете кликнув по ссылке подробнее. В качестве примера мы будем рекламировать наш сервис видеореклама, Поэтому наш продукт не относится к категории 18+. Если вам необходимо различать задания, к примеру, вы создадите несколько заданий на один сайт с разной длительностью, то можете написать заголовок с отличительными параметрами. Далее укажите ссылку на ваш сайт. Если по каким-то причинам ваш домен в стоп-листе, и его невозможно указать, напишите нам, пожалуйста, в поддержку, и мы выясним, в чем причина. Выберите длительность гарантированного посещения. Если продвигаете сайт, рекомендуем выбирать длительность не менее 15 секунд, поскольку меньшее время повлечет за собой увеличение процента отказов, что негативно повлияет на ранее озвученные параметры. Большее время, наоборот, будет повышать эти параметры. Давайте теперь перейдем к настройкам выполнения задания. Посещение на одного пользователя не более чем. Установите этот параметр, если хотите ограничить количество посещений на одного уникального пользователя. В некоторых задачах, например, «Тестирование», нужно ставить ограничение не более одного раза. Так вы охватите больше уникальных пользователей. Как видите, в этом случае эта настройка становится неактивной. Это логично, потому что «Настройка посещать одному пользователю» не чаще, чем, нужна только в том случае, если количество посещений на одного пользователя больше одного раза. Например, если вы поставите не более 5 посещений на одного пользователя, а параметр «посещать одному пользователю не чаще, чем один раз в сутки», то ваше задание будет доступно пользователю один раз в день и за 5 суток пользователь выполнит задание и посетит ваш сайт 5 раз. Эта настройка нужна, если вы хотите привлечь больше внимания к сайту или продвигаете его. Это будет похоже на то, как люди посещают любимые сайты. Если сайт нравится. Они могут посещать его каждый день. Или даже чаще. Максимальное число посещений в минуту. Чем выше скорость, тем больше пользователей посетят ваш сайт за единицу времени. Здесь все зависит от ваших целей. Дальше вы можете настроить аудиторию пользователей по географии, добавив конкретную страну или несколько стран. Если требуется, то можете установить ограничения по полу и возрасту. В этой настройке вы можете направить свою рекламу пользователям с активным статусом «Премиум». Этот статус пользователи приобретают за деньги. Он дает многочисленные преимущества по увеличению дохода. Это подразумевает, что пользователи в статусе «Премиум» самые активные. В этом блоке показывается потенциальный охват аудитории за неделю. Примерно столько пользователей сможет посетить ваш сайт за одну неделю. Данные рассчитываются на основании выбранных вами настроек, в соответствии с аудиторией активных исполнителей за предыдущие 7 суток. Вот и все по настройкам. Надеемся, что теперь вы с ними легко справитесь и правильно настроите свои рекламные кампании. Итоговая стоимость за 1000 показов, терминологии называемая CPM, рассчитывается следующим образом. Стоимость за 1000 показов согласно длительности посещения сайта плюс дополнительные настройки. Наведите курсор на сумму за 1000 показов и увидите, из чего формируется итоговая стоимость. Все готово, мы можем сохранять задание. Теперь оно будет доступно в разделе «Моя реклама». Практически все настройки вы сможете изменить прямо в блоке задания. Следующий шаг – это пополнение бюджета задания. Кликаем по сумме бюджета. Здесь будет указана итоговая стоимость за 1000 посещений. Вы можете указать как количество посещений, которое хотите заказать, так и сумму, на которую хотите разместить задание. Система автоматически рассчитает количество посещений. Если вы это делаете впервые, то у вас еще нет средств на рекламном балансе. Для начала пополним рекламный баланс. Рекламный баланс – это общий счет, с которого вы можете пополнять бюджеты своих заданий любых типов рекламы в Surferner. Пополнить счет можно с банковских карт, электронных платежных систем и других популярных способов. Давайте пополним баланс на 1000 рублей с банковской карты. Это самый популярный способ. Дополнительно будет зачислен бонус 5%. Сумма бонуса зависит от суммы пополнения. Чем выше сумма, тем выше бонус. Нажимаем «Перейти к оплате» и выбираем оплата картой. Вводим данные с карты, CVC-код с обратной стороны карты, указываем e-mail адрес для получения чека и нажимаем «Оплатить». Далее вводим код системы защиты банка. После того, как пройдет оплата, возвращаемся на страницу «Моя реклама» и открываем в созданном блоке рекламы окно пополнения бюджета задания видите желаемую сумму и нажмите «Пополнить бюджет». Далее нажимаем «Запустить в работу» и система запустит ваше задание в работу выбранной вами аудитории пользователей в соответствии с указанными вами настройками. Во время работы задания вы можете изменять настройки, смотреть подробную статистику, создать одно или еще несколько заданий с идентичными настройками с помощью функции копирования. Мы хотим, чтобы вы научились создавать рекламные задания в Surferner которые будут работать за вас 24 часа в сутки и приносить вам прибыль постоянно. Поэтому не стесняйтесь обращаться к нам с вопросами по размещению рекламы любого типа. Пишите, будем рады помочь. Создайте свое первое задание прямо сейчас и начните получать гарантированные посещения вашего сайта. Всего вам доброго. Продвигайте ваши сайты в Surferner.